Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Большие новости. Крупная биржа только что анонсировала выкуп и сжигание токенов Terra Luna Classic. Это событие будет продолжаться следующие 30 дней. Речь идет о бирже MEXC. Ты можешь подумать, что никогда о ней не слышал, но эта биржа с торговым объемом более 2,2 миллиарда долларов в сутки входит в топ-15 крупнейших бирж мира. Вместе с неофициальными разработчиками Terra Luna Classic, Vegas Morph и Terra Rebels, эта биржа запускает события длиною в месяц. Во время этого события только пользователи, которые зарегистрируются на этой странице, смогут в нем участвовать. Немного деталей. За каждого пользователя биржи MEXC, у которого сумма депозита составляет более 500 долларов во время проведения кампании биржа будет сжигать 20 долларов в токенах Terra Luna Classic. Кроме этого, биржа будет использовать доходы с торговых комиссий на паре Terra Luna Classic против тезера для ежедневного выкупа токенов Terra Луна Classic на вторичном рынке. Выкупленные токены. Биржа тоже будет сжигать с помощью предоставленного командой Terra Luna Classic адреса. Так будет продолжаться до 19 августа 2022 года, и каждую неделю биржа собирается показывать результаты недели с пруфами и транзакциями. Кстати, я хочу сказать, что эта биржа уже тестировала механизмы сжигания Terra Luna Classic перед тем, как запустить это событие. За неделю они сумели сжечь за счет комиссионных на торговой паре Terra Luna Classic против Tether USDT около 400 миллионов токенов Terra Luna Classic. Это был один из самых больших сжигателей Terra Luna Classic. Да, я знаю, 400 миллионов токенов против 6,5 триллионов общего предложения Terra Luna это очень мало. Но в любом случае это уже было самое большое уничтожение токенов Terra Luna Classic, даже среди бирж. И сейчас они выходят на другой уровень. Они будут выкупать Terra Luna Classic и сжигать ее. А также сжигать Terra Luna Classic за каждого пользователя, у которого более 500 долларов на счету. Что это значит для Terra Luna Classic? Я думаю, что в итоге это событие сумеет сжечь от 2 до 5 миллиардов токенов Terra Luna Classic. Если они сумели сжечь 400 миллионов токенов за неделю, и если это событие немного захайпит, то эта цифра будет достаточно легкой в достижении. Но если сообщество поможет этому событию стать супер популярным, мы можем увидеть еще большее сжигание токенов Terra Luna Classic, возможно даже 50 миллиардов. На самом деле все зависит от вас. Поэтому, если ты хочешь помочь, ты можешь поставить лайки написать комментарий под этим видео так это видео увидит больше людей возможно это событие тоже захайпит давай наберем хотя бы 5000 лайков большое спасибо за поддержку но больше сжечь навряд ли получится потому что не хватит торгового объема так как этим занимается только одна хоть и не самая маленькая но все же одна биржа мы уже видели биржу CoinIn, которая начала сжигать токены Terra Luna Classic, но она сама по себе не очень крупная. Но тем не менее, мы видели, что из-за этого количество пользователей этой биржи начало расти, пользование этой биржей начало расти, даже их учетные записи в социальных сетях тоже начали расти. За счет этого они уже сожгли пару миллионов токенов Terra Luna Classic. Что мы можем увидеть благодаря этому в будущем? А целая цунами из бирж когда одна за другой они начнут понимать, что внедрение такого механизма выкупа и сжигания Terra Luna Classic приведет к приобретению новых пользователей и выгодному конкурентному преимуществу перед другими биржами, которые этого не сделали. Недавно создатель биржи Binance CZ говорил, что они не внедрят механизм сжигания 1,2% до тех пор, пока он не будет внедрен в самом блокчейне Terra Luna Classic. Его аргументация заключалась в том, что это может быть небезопасно, и поэтому пользователи Binance могут покидать биржу в поисках более безопасных бирж. Что ж, Coin In и MEXC это уже делают и доказывают, что CZ ошибся. Все с точностью наоборот. Людей привлекают биржи, которые внедряют такие механизмы прямо сейчас. И если Binance не внедрит такой механизм, он потеряет пользователей, которые перейдут на такие биржи, которые это сделали. Так что я думаю, что эта новость скрывает в себе кое-что гораздо больше, чем просто выкуп и сжигание токенов Teraluna Classic. Это также в конце концов приведет к эффекту цунами, когда биржи одна за другой начнут делать то же самое, и все больше и больше токенов Terra Luna Classic будет сжигаться. Учитывая то, что биткоин начал восстанавливаться, а люди начали покупать альткоины, это может привести к взрыву цены Terra Luna Classic. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого!